проекты — это главное качества 12 марта в стенах высшей школы государственного и муниципального управления казанского федерального университета состоялось плановое собрание по реализации национальных проектов в республике татарстан у нас проходил семинар по национальным проектом. Это очень важное мероприятие. В нем участвовали государственные и муниципальные служащие, которые отвечают и вовлечены, в общем-то, все государственные и муниципальные служащие в те национальные проекты, которые были озвучены и в последнем послании президента Российской Федерации. В мае 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Подписал указ о реализации национальных проектов. Основными их целями стали осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также повышение уровня здравоохранения и культуры. Наши следы определены ключевые задачи развития страны. В первую очередь это повышение качества жизни и уровня населения. Соответственно, это... Городская среда, благоприятная экология, качественная медицина, образование. По словам экспертов, на реализацию проектов было выделено порядка 70 миллиардов рублей. Причем четверть средств была выделена из республиканского бюджета, остальное из федерального. Реализовать все задумки планируют до 2024 года. Проекты, которые реализовались в республике, это и фельдшерские, акушерские пункты, это и клубы, это и освещение, это и дороги сельские, многие-многие другие проекты, которые более 30 проектов, которые сегодня работают в Республике Татарстан. Как рассказали на заседании, немаловажную лепту в реализацию проектов вносит население республики. У граждан собирают информацию о том, что по их мнению должно быть реализовано в первую очередь. А, собираются сходы населения. Вот, те же благоприятные, комфортная среда, учитывать мнение граждан, где что лучше построить. И несмотря на то, что до 2024 года осталось не так много времени, большая часть проектов реализована. Как сказали на конференции, национальные проекты – это повышение уровня качества жизни для любого человека. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.